Анаконда. только Анаконда. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Анаконда. Какой злой человек, блин! Ставьте! Счастье можно... Деликатес можно приготовить?